Всем привет, на связи Алексей. Как вы знаете, Национальный банк уже начал подготовку и чеканку монет 1 и 2 гривны. Уже 27 апреля они будут в обороте, введены в оборот. Анонсировано, какое количество монет будет напечатано в этом году. 140 миллионов номиналом 1 гривна, 145 миллионов номиналом 2 гривны. Как я говорил в прошлых видео, что это монеты не для нумизматов, а просто для оборота. Так что они у вас однозначно появятся и, я думаю, успеют и надоесть. Так что по поводу появления этих денег не переживайте. А в этом ролике я покажу вам юбилейные 20 гривен. Очень красивые. И посмотрим, как на них реагируют обычные люди. Нет, я не знаю такой. Я такой никогда не был. Дайте что-то другое. Я переживаю. Давайте поменять. На, вот, на такое. Саныч, у нас уже ходят такие купюры. А в конце видео я сделаю розыгрыш и победитель получит вот такую вот банкноту. Если интересно, продолжайте смотреть. Сняты гриф секретности с банкноты, и я вам показываю не разрезанной арку. Показываю разрезанной банкноты лицевую и тыльной стороны. Введення в обіг пам'ятної банкноти номінальною вартістю 20 гривень, присвяченої 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Каменяра Франка Івана Яковича. Те, що стосується банкнот, ми не є такий, скажемо, продвинути. І тільки в 2011 році на честь відзначення 20-ї створення Національного банку України тиражем 1000 штук була випущена пам'ятна банкнота номінальною вартістю 50 гривень. Хотя в целом в мире такой вид продукции, как памятные банкноты, присвященные знаковым событиям в истории и культуре страны, есть достаточно популярной справой, то в нас это не было очень поширено. Правда, такие банкноты, можно сказать, выпускаются в Польшу, в Белоруссию, в Казахстану и многих других странах. Мы решили исправить эту ситуацию. Тут использованы ну, все современные захисні элементы, які використовуються на банкнотах високого номіналу. И мы хотели показать все возможности нашего банкнотно-монетного двору. я уже говорил, с использованием и национального материала льону, который добавлено сюда, банкнота значительно міцніша чем предыдущая банкнота, плюс защитные элементы, которые использованы. В этой банкноте и визуальные элементы Spark, которые также на этой банкноте присутствуют. Размер памятной банкноты совпадает с размером банкноты номиналом 20 гривен за раска 2013 года. Ну что, друзья, мы познакомились с этой банкнотой. Давайте перейдем уже в магазины. Посмотрим, как продавцы реагируют на эту купюру. Это новая какая-то купюра? 2016 года. Нет, я не знаю, Дайте что-то другое. Извините, но у меня такой не, не было Извините, но не было. Хочу я ее не видела до сих пор. Можно еще раз посмотреть. Это что? Это недавно только вышло или у вас. Ну, Видите, там день рождения Фанка. Я понимаю, но извините, я не, Это новая еще таких не Красивые. Мы первый раз у нас нарисовал. Ну, ладно. я не потеряю. Даже не потерять. Нравится дизайн И красиво. всем покажу. Всем да. Красиво. Я взяли новую ватцину. Ты креп. У меня такая, я думаю, лежит от да. Мне аж интересно просто нет. А вы где взяли? А мне дали. Ну вот видите, я тоже дал. <смех> мне тоже дали. Хорошо, они. Копей. Да. Светится? Да, я вижу, что светится. Новые. Я на свежак Подойдет? М -м -м -м. Да, видите, какая красивая такой, Таких, думаю, мало Их Мало, наверное Я еще не Светится, ага, ну. Кому-то на сдачу Приятно будет получить так да, какая-то, да. Не знаю, так... Не знаю. А, знаешь, как хотите? Могу менять. Не, ну я вас снимаю. Не видели? Нет, вы видели? Ну, Теперь видели. Конечно, да? видел. Если вы переживаете, я могу поменять. Я переживаю. Давайте поменять его. Вот на такое. <с, Давайте я поменяю. Давай. Я не знаю, правда. Я не знаю. Я не показываю. Потом не возьмут, да. Я не показываю, но я не использую. Хорошо. Ничего. Что, вы напечатаете? Да, да. Такие, что не приносят вам. Да я вообще первый раз такой. Вы не знала, что они есть. Юбилейненько. Спасибо что это такое то вроде как двадцатка первый раз в жизни вижу такую двадцать красивая саныч у нас уже ходят такие купюры Я просто принесли и я первый раз в жизни вижу нет а двадцатка Двадцатка новая Я тоже такой не я просто тоже не знаю, что я снова. Надо будет нарисовать. Ну могу поменять, если хотите. И могу так. как вам удобнее. Так подарить? Подарить. Возьмете? Хорошо. Ну что, чего зря рисовал? Светится хорошо. Извидела, может, ну, мне кажется, светится она даже лучше, чем обычно. Все, спасибо. А все. Ну, вроде то что надо. Спасибо. До свидания, друзья. Да. А, друзья, обещал рассказать про конкурс. А, смысл конкурса такой: нужно поставить лайк этому видео, написать любой комментарий и быть подписчиком канала. Как только на моем канале наберется 10 тысяч подписчиков. Я разыграю вот такую вот банкноту и монету 10 гривен и отправлю бесплатно победителю. Так что не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока!